Привет! Сторителлинг это прием, который используется в маркетинге и не только в маркетинге для того, чтобы передавать смыслы либо какую-то информацию посредством рассказывания истории. В этом видео я хочу порассуждать на тему, почему иногда профессиональные и хорошо написанные тексты либо отснятые видео, которые претендуют на то, чтобы стать историей, таковой не становятся. Где вообще используются истории и кто их может использовать? Вот об этом подробно далее. Почему сторителлинг стал таким популярным? Но тут на самом деле все просто. Дело в том, что историю приятнее слушать, чем просто информацию, либо какой-то фактаж. Когда рассказчик рассказывает историю, он делится своим опытом. Именно это вызывает доверие. Рассказывая историю, вот преподнося какой-то свой опыт, свои какие-то воспоминания, возможно, урок, который преподнесла жизнь человеку. Также может быть рассказана не обязательно своя история, а какая-то история другого человека, но у них все равно будут какие-то ощущения, эмоции именно самого рассказчика. Вот именно это, кроме доверия, еще может вызывать новые ощущения, ломать какие-то шаблоны мышления. И что очень важно, очень часто истории могут очень круто вдохновлять на какие-то изменения. Истории не возникают на ровном месте. Как правило, история появляется тогда, когда человек занимается тем, что ему нравится, тем, что ему интересно. И вот в этом контексте профессиональной деятельности, либо, возможно, хобби, с человеком может случаться что-то интересное, и тут могут быть моменты, из которых как раз и можно сделать историю. Именно по этой причине, когда мы в отпуске, либо какие-то поездки, вот у нас оттуда очень много фотографий, каких-то рассказов интересных, отснятых видео, потому что когда, вокруг нас все новое мы больше склонны быть включены во все происходящее это больше располагает к тому чтобы замечать все интересное мы опять же включены в то что происходит и более склонны улавливать вот такие моменты из которых потом можно сделать историю а в рутинной деятельности конечно замечать истории намного сложнее я работала маркетологом в представительстве одной швейцарской компании и поэтому очень часто была в Швейцарии, где со мной происходило очень много разных интересных, правда иногда странных историй. Швейцария это страна с очень высоким уровнем жизни, там безумно чисто, там очень красиво, там очень приветливые люди. И мне всегда казалось, что именно в этой стране есть все для того, чтобы быть абсолютно счастливым человеком. Однажды я сидела на остановке и ждала трамвай. И ко мне подошел человек без определенного места жительства. Ну, проще говоря, бомж. Да, они там тоже есть. И он стал просить дать ему несколько монеток. Он говорил на немецком языке. Я немецкий немножко понимаю и поняла, чего он хочет. Но устала делать вид, что я его не понимаю. Он перешел на французский. Я снова не реагировала. Он перешел на итальянский, то есть он прошелся по государственным языкам Швейцарии. И тут мне уже стало интересно. Я ему сказала, извините, я понимаю только английский. Тогда он перешел на английский язык. Мы с ним поговорили, он рассказал о своих проблемах. Вот, я ему дала несколько монет. И так он просил у меня милостыню на четырех языках. Вот такая история, которая немножко похожа на вот эту вот историю. Но что интересно, это заставило меня задуматься, что даже в Швейцарии может быть все по-разному. Я потом интересовалась у местных швейцарцев, почему так происходит. Почему вот такой человек, который знает четыре языка, не может найти работу, и почему у него все так плохо. Ну, скорее всего, у него проблемы с наркотиками. И вообще сейчас в Швейцарии, во многих кантонах, точнее областях, там есть законы, которые запрещают вот так вот напрямую обращаться к людям и просить милостыню. Но, тем не менее, вот такая вот история. Со мной произошла. Давайте вспомним соцсети: Facebook, Instagram, вот там люди очень часто делятся историями. И на какие-то истории мы обращаем внимание, на какие-то нет. Ну, понятно, что есть наши друзья, знакомые. Нам в принципе интересно посмотреть, чем они живут. Но все равно, когда очень информации много, что-то нас цепляет, а что-то нет. Неинтересен 100% просто фактаж, то есть я поехал, я приехал, вот я пообедал, это точно уже цеплять будет слабо. Мы любую информацию так или иначе примеряем на себя. И вот дополнительной ценностью является то, когда в этой информации есть что-то новое, полезное, ценное, вот тогда это может привлечь внимание. Ну, например, история, там коротенький пост, вот я сижу в кафе, пью вкусный кофе и при этом читаю книжку и пару слов об этой книге, там какие-то свои чувства эмоции. Вот это может больше привлечь внимание, потому что, возможно, это интересная книга, которую стоит прочитать. Я уверена, что у вас есть друзья, какие-то знакомые, которые вот интересно умеют рассказывать истории. Даже какие-то простые жизненные события они могут вот так красиво упаковать и рассказать. То есть это я к тому, что на самом деле мы очень часто не задумываемся, что человек нам интересен, потому что он на самом деле умеет рассказывать истории. И вообще сторителлинг и истории это не только там про маркетинг, продающие тексты. Это на самом деле, на деле то, что мы очень активно используем в наших повседневных коммуникациях в нашем повседневном общении. По форме подачи информации история может быть написана, тогда это текст, например, в соцсетях, в блоге на сайте, либо рассказанная, тогда это видеоконтент, либо живая презентация, вот профессиональные ораторы, спикеры, они активно используют приемы сторителлинга для взаимодействия с аудиторией. Чтобы создать хорошую историю, нам нужны ключевые вот такие базовые элементы. Ну, первое, нам нужна идея, потом нам нужен обязательно главный герой, с которым все это будет происходить, дальше сюжетная линия, то есть, что будет происходить, структура истории, это обязательно введение, какая-то завязка, потом раскрытие основной идеи, потом завершение, ну, возможно, какие-то выводы. Еще может быть основной какой-то свой стиль сторителлинга, как мы рассказываем историю, как мы, само повествование. И вот здесь нужно отметить, что профессионализм в сторителлинге – это не всегда залог успеха. Что я имею в виду? На самом деле, вот такие профессионально написанные тексты, вот красиво отснятые видео, это не всегда гарантия того, что история сработает. Ну вот Можно вспомнить такие проекты, как «До и после», там, например, «История похудения». Вот В этих проектах, там, на форумах, в соцсетях можно найти такие классные заряженные тексты, где люди делятся своим опытом, своими эмоциями, как они проходили этот путь, что они чувствовали, что вот это вот ты этому веришь. И там может быть куча грамматических ошибок, там может быть куча неправильных каких-то построенных предложений. Но именно это работает, именно этому люди верят. Если в этом контексте дать упоминание какого-либо продукта, то это обязательно может сработать на стимулирование продаж. Хотя там может не быть какого-то, например, призыва к действию, купи, жми и так далее. Почему? Потому что здесь реальность, здесь реальные эмоции, здесь правдивость. Вот такому люди верят. И вот именно это иногда теряется в таких вот отснятых видео, профессионально выставленных кадрах, красиво написанных, вот прям очень правильно текстах. Вот, к сожалению, эта реальность иногда теряется. Но я буду продолжать со своими швейцарскими историями. Я очень люблю швейцарские поезда, и даже если у меня это была командировка, вот поездка на поезде, она воспринималась как отдельная, очень увлекательная часть путешествия. И однажды со мной произошла очень забавная история. Поезд, в котором я ехала, он сделал незапланированную установку, вследствие чего стал опаздывать аж на 7 минут. Да, для швейцарцев это катастрофа, весь вагон начал возмущаться, как такое может быть и так далее. Ну, это был еще раз такой повод задуматься, насколько мы все разные, за этим было очень интересно наблюдать. Но то, что произошло потом, оно на самом деле воодушевило меня вот как человека, как маркетолога и просто сломало некоторые шаблоны мышления. Мы ехали в Тюрих, Тюрих это самая большая узловая станция и там люди часто пересаживаются на другие направления, чтобы ехать дальше. Так вот, дальше был анонс, уже там в десятый раз извинились за то, что предоставлены неудобства, за вот эту ситуацию. И потом шло объявление, что поезда, которые ходят раз в 30 минут и реже, то есть они не поедут по расписанию, а, внимание, подождут пассажиров, которые гипотетически могут быть вот в этом поезде, который опаздывает. Швейцарцы, которые все делают четко, по расписанию, вот очень все по правилам, вот здесь проявили такую гибкость и такую заботу. Это высший пилотаж, вот это вот маркетинг, вот эта забота о клиенте. Причем мы же понимаем, что поезда, которые сейчас, вот, которые остались ждать вот этот опоздавший поезд, они же тоже потом будут опаздывать. Вот эта вот история, она меня реально воодушевила. Когда говорят о сторителлинге, очень часто эту тему поднимают в контексте продающих историй. Да, истории могут продавать, потому что это необычная реклама или какая-то обычная маркетинговая коммуникация. О том, как создавать продающие истории, на эту тему есть очень много курсов, тренингов. Но что здесь принципиально является вот таким фундаментом для меня, это то, что история должна быть прожита, она должна быть взята из какого-то личного опыта. И только потом уже можно переходить к стадии вот как из этих особо или ярких моментов вот из этого опыта можно попробовать действительно сделать историю то есть правильно упаковать информацию в историю и вот эти навыки упаковки их действительно можно прорабатывать и этому можно научиться и тут нужно разобраться в каком виде нам нужна история то есть нам нужно ее написать то есть тогда мы будем прокачивать навыки написания текстов либо мы будем рассказывать историю тогда это там ораторское искусство и навыки ведения там навыки делать презентации то есть в каком форме будут уже непосредственно наши истории вот это для меня принципиальный момент что история она все равно изначально проживается она берется из опыта ее невозможно придумать потому что тогда это уже будет фальшивка а фальшивка даже красиво упакованная она всегда чувствуется и она к сожалению не работает кстати вот в этом видео я рассказал две истории и их можно проанализировать вот смотрите я хотела здесь дать какую-то интересную информацию, то есть то, что из моего опыта. Второй момент, что я здесь делала, я здесь рассказала о каких-то моментах, что меня цепляет, то есть какие-то ценности, которые для меня важны. Но третье, что я сделала, я здесь использовала еще немножко такую самопрезентацию. То есть я упомянула о том, что я работала в представительстве швейцарской компании, я также сказала, что там работала маркетологом, ну вот такие вот профессиональные моменты. Это пример того, как вот такие Такие штуки, их тоже можно вплетать в истории, вот таким вот ненавязчиво тоже показать какие-то элементы профессиональной деятельности. Кстати, поделитесь в комментариях, а как вы вот используете истории, замечаете ли вы истории. Возможно, вам нравится создавать какие-то интересные постинг, например, для, в соцсетях для друзей и знакомых. Поделитесь этим в комментариях. Подписывайтесь на канал «Просто про маркетинг». Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Ну и до новых историй. До встречи в новых видео. Пока!